Всем привет! Сегодня я подобрал для вас 5 новых фильмов 22 года. Фильм на фоне называется Меган. Выйдет 12 января. Очень жду. Как только выйдет в хорошем качестве, сразу же дам вам знать. Не буду долго распинаться, заваривайте чай и поехали. На Западном фронте без перемен. Германия. 1917 год. Юноша Пауль Боймер и его друзья-одноклассники вероятно могли прожить долгую и счастливую жизнь. Влюбиться, жениться, воплотить мечты. Но они были ослеплены ура патриотической пропагандистской риторикой, имевшей место в тогдашней Казеровской Германии. С улыбкой на лицах и надеждами торжественно пройти маршем по Парижу через три дня. А нет, подождите, через две недели. Через три дня это немножко другое. В общем, эти ребята оказались в самом аду Первой мировой войны. Вчерашние школьники станут теми, кого будут называть потерянным поколением. Навязанный образ героической романтизированной войны очень быстро сменится ужасающими реалиями на поле боя. А дальше придет осознание абсурдности и тщетности всего происходящего вокруг. И, наконец, собственной жизни. Мне кажется, что это даже чуть ли не лучший фильм этого года. Так что советую посмотреть всем. Да, да! Да! Да! Да! Да! Да! Да! Варвар. Девушка по имени Тесс приезжает в чужой город, чтобы пройти собеседование. С помощью сайта она арендует для ночевки небольшой дом. Но по приезду обнаруживает, что в нем уже живет молодой человек, которого зовут Кайл. Не желая ночевать на вокзале, Гериня решается разделить дом с незнакомцем, который кажется довольно милым парнем. Но ночью она слышит странные звуки, а на следующий день случайно закрывает себя в подвале. Там она обнаруживает странную дверь, а за ней тайны, которые лучше не знать. Довольно специфический фильм на самом деле, но очень хороший. Добрый медбрат. Чарльз Каллин уже 16 лет работает в больнице медбратом. Он пользуется уважением среди коллег и является образцовым членом общества. Герой любит свою работу и всячески заботится о пациентах. А полиция считает, что за все время своей работы он убил всего лишь около 300 человек. Мужчину связывают с целой серией смертей в стенах больницы. Все умершие были неизлечимо больны, и именно Чарльз ставил им капельницы. Однако прямых доказательств у них нет. Поэтому они обращаются за помощью к медсестре, чтобы это вывело его на чистую воду. Но сможет ли девушка перехитрить серийного убийцу, который убеждает себя в том, что действует во благо? Мне пора. Охота. Мне очень понравилось описание с Википедии. Нужно было так и оставить. Но нет. После Корейской войны к власти в Южной Корее пришел кровавый диктатор, который полностью проигнорировал требования о свободных выборах, установил режим репрессий и устроил террор в отношении политических оппонентов. В начале 1980-х годов действующий глава государства собирается отправиться в США с визитом вежливости к президенту, чтобы заручиться его поддержкой и укрепить свои позиции по отношению к коммунистической Северной Корее. Во время визита в США, который должен открыть новую главу в истории Южной Кореи, на диктатора совершают покушение – с этого момента, осознав, что покушение организовано разведкой вражеской страны, руководство секретной службы начинает охоту на северокорейского шпиона. Пак Пхен Хо и Ким До начальники внешней и внутренней разведки. Оба прекрасно знают свое дело и считаются одними из лучших. Один начинает копать под другого. И наоборот. И каждый находит улики, что оппонент – шпион. А кто на самом деле шпион, будете посмотреть. Мне нужно было перетерпеть первые 20 минут. Так что если фильм сначала покажется немножко скучноватым – то дальше будет интрига на интриге. Прекращаю эту охоту на ведьма. Ребята, все выходите. Ты что делаешь? Даже не смей. Наблюдающий Фрэнсис получил долгожданное повышение в международной компании и переезжает в Румынию вместе со своей супругой Джулией. Актрису, кстати, зовут Майка Монро. Хм? Забавно. Приспосабливаясь к жизни в Бухаресте, Джулия попадает в серию неловких ситуаций, поскольку она совершенно не знает местный язык и не имеет представления о повседневной жизни, полагаясь на поддержку более опытного в этом плане мужа. Однако Фрэнсис проводит дни напролет на новой работе, а Джулия бесцельно гуляет по городу, изучает местных жителей и становится объектом внимания одного странного мужика. Обеспокоенная его настойчивостью, Джулия узнает, что в Бухаресте действует неуловимый серийный убийца. А не он ли это случайно? «Фрэнсис, я не мог тебя разбудить, ты так сладко спала».